Yo lo Назвал убедительным для украинцев переход их страны под внешнее управление. Но вместе с тем выразил уверенность, что ситуация на Украине скоро выправится. Президент встретился в Ялте с представителями Национальных общественных объединений Крыма и провел заседание Президиума Госсовета по вопросам туризма. Репортаж Дмитрия Кальцева. В залитом солнцем Крыму разгар туристического сезона. Еженедельно на полуостров приезжают 200 тысяч отдыхающих за неполное лето. Окунуться в крымское счастье смогли уже 3 миллиона человек Всего в этом году здесь ждут 5 миллионов гостей. Такого здесь не было со времен Советского Союза, и это, как говорят на полуострове, еще далеко не предел. Переживающий настоящий курортный бум Крым как наглядная площадка для разговора о развитии российского туризма. Открывая президиум госсовета, президент Путин заметил, что, несмотря на рост внутреннего туризма, его развитие могло бы быть динамичнее, как, например, в Европе и Азии, где 80% населения предпочитают отдыхать у себя на родине. Пешеходные маршруты, неописуемой красоты на Камчатке, горы и реки Алтая, жемчужина Байкала, луги и тундро – сочетание ландшафтного и климатического разнообразия. Но чтобы эти красоты стали доступны зарубежным гостям, для иностранных туристов. Крыма Сергей Аксенов предлагает отменить этот запрет. Хочу задать вопрос в отношении того, что в России традиционно Ольга Армякова, Владимир Озеров, Алексей Карпухин, Антон Березин, Валин Кливанов, Лестя, Крым. Роспотребнадзор обнаружил в американских винах ядовитые вещества, вызывающие поражение головного мозга и нервной системы. В продукции сразу трех калифорнийских производителей выявлено повышенное содержание пестицидов и пталасов. Чем это чревато, выяснил Александр Бальский. Черная полоса для американских виноделов это уже не только бушующие в Калифорнии пожары, уже уничтожившие ни один гектар знаменитый. До В долине Напа. Ведь куда больше репутационные для Винцы Шапотери может вызвать красная карточка от Роспотребнадзора. Качество шардане, шардоне, того самого завода, чьи белый полусухое и забарковали там врачи, даже в популярном американском винном ревью не раз шутили. Попкорн, actually... да. обычная работа по контролю за качеством. Сухая и крепкая, как вино статистика, при общем снижении в России доли импортного вина примерно на 10%, это все равно без малого полмиллиарда литров в год. Причем основные импортеры по-прежнему Испания, Италия и Франция. А вот вина из Калифорнии в России так и не припились. А доля американского вина на российском рынке, как говорят полки магазинов. Максимум 10 марок и тележ, в крупных торговых точках. А российский потребитель точно не заметит. Ровно год назад Роспотребнадзор уже находил талаты в американском Бурбоне. Но, пожалуй, самая громкая история связана с длительным эмбаргой на поставки молдавских вин 2000 как раз и за содержание талатов. Тогда молдавская продукция надолго вылетела с российского рынка как академиная пробка. Теперь, если результаты экспертизы подтвердят, что опасно И проверочные работы для учеников четвертых классов намерены провести именно Барнауки в новом учебном году. Предметы, по которым планируется организовать тестирование, русский язык, математика, окружающий мир. Родители и учителя относились к этой новости по-разному. Сменяя сторон, а также разъяснения самого Министерства образования в репортаже Татьяны Проскульковой. Министерство образования вводит ЕГЭ для начальной школы. Громкие сообщения СМИ буквально шокировали педагогов и родителей за две недели до 1 сентября. Проверочные работы единого типа для всей страны действительно появятся в младшей школе в новом учебном году. Это будут российские проверочные работы. И ученики будут точно так же проходить эти промежуточные тестирования, так же, как они проходят. утверждены. Новую форму проверки знаний сначала пробуют в четвертых классах по трем предметам. Математика, русский язык, окружающий мир. Пойдут ли на пользу малышам такие тесты, мнения учителей разделились. На мой взгляд, это в общем формирует у детей определенную привычку к прохождению разного рода испытаний. И если это проводится в плановом режиме, с надлежащей подготовкой, то это не доставляет детям больших проводит контрольные работы но он составляет их с учетом специфики класса пройденного материала и многих других особенностей а вот эти вот тестовые работы не иллюстрируют если эксперимент будет придан успешным все российские контрольные появятся и по перестанут вызывать дрожь в коленках. Однако не все эксперты считают, что это позволит снизить уровень стресса. Если, а я такую область не исключаю, в какой-то школе начнется ажиотаж после введения повсеместного вот такой процедуры, и учителя будут невротизировать детей Предметом. Не вызовет ли это желание у педагогов помочь слабым ученикам, чтобы искусственно завысить оценки? Этот вопрос пока остается открытым. Татьяна Проскурикова, Андрей Лозанов, Мария Зинцова, Виктория Головкина, Вести. После 17 лет международного розыска в Твери задержаны двое участников. одной из самых крупных и опасных в криминальных 90-х Ореховской преступной группировки. На их счету, по версии следствия, Участников Ореховской преступной группировки, бывшего спецназовца Игоря Сосновского и его предполагаемого сообщника Сергея Фролова задержали в Твери и этапировали в Москву, чтобы избрать мировое Спецоперацию провели совместно сотрудники Следственного комитета, ФСБ и Главного управления уголовного розыска МВД. У следователей были лишь вот эти фотографии, на них еще молодые Сосновский и Фролов. В ближайшее время Сергей Азарков будет экстрадирован в Россию. В чем его обвиняют? Репортаж Уфа Экстрадиция. Вот выход из лабиринта в Россию. Сербия готова передать российскому правосудию задержанного совладельца туроператора лабиринт Сергея Азарского. Банкротство именно этой компании привело к коллапсу всего туристического рынка. Бизнес напоминал финансовую пирамиду. Отдых предыдущих оплачивал следующий. 100 тысяч за границей без билетов домой в гостиниц людей просто выставляли на улицу еще 30 тысяч повернёт у оператора остались дома учредитель лабиринты и ему идеал тура Михаил Шаманов Сергей Аверков сразу же бежали специальными органами начато процедура На море, но теперь совместный отпуск отодвинулся на неопределенный срок. Максим Вовчан Мам продолжит. Для двери этого банка сегодня закрыты. Окна наглухо занавешаны. Это связано с резонансной кражей, которая произошла здесь под минувшие выходные. Во время очередного входа охранник заметил на сейке сорванные пломбы. А на следующее утро на работу не вышла одна из лучших сотрудниц финансового учреждения. Сквозь тонкую полоску между шторами видно, как по отделению нервно ходят кругами сотрудники собственной безопасности банка. Они разговаривают по телефону и явно не хотят попадаться на глаза Никли. Встреча. Здравствуйте, с информацией Гидрометцентра России вас познакомлю. Я Татьяна Атонова. На таки решающее слово остается за циклонами, поэтому везде дожди, причем на островах, особенно на Курилах сильные. В Южно-Сахалинске плюс 18, в Петропавловске и Камчатском плюс 21, и там пока без атаков. На юге опять дожди и грозы, при этом тепло 25-30. Грозовые ливни расправляются с пожарами в Забайкале, в Чите плюс 21. В Восточной Сибири атмосферное давление продолжит расти. На севере Красноярского края еще пройдут дожди, а в центре и на юге уже без осадков и жарко, до 30 и выше. На юге Западной Сибири тоже очень тепло и минимум дождей. Чем ближе к Уравлу, тем больше осадков, сильнее ветер и холоднее.